Друзья, всем привет! В этом видео разберем, как стейкать монетку Polkadot на их родном кошельке polkadot.js.org Также в этом видео вкратце покажу дополнительно, может кому будет интересно, как стейкать эту же монету через биржи, такие как OKEX и Binance Кому данная тема может быть интересной, присаживаемся, поехали! Перед тем, как начать, рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. Информацию одной из первых я сначала выложу сюда, а потом все транслирую на YouTube. Поэтому, друзья, подписываемся. Буду рад видеть каждого. Для чего нужен стейкинг? Стейкинг, особенно если это касается фундаментальной монеты, вы планируете ее купить или уже купили. К примеру, просела цена, либо набираете позицию. У каждой хорошей фундаментальной монеты есть валидаторы, есть стейкинг который позволяет определенно иметь годовой процент, в случае полка доты, это от 12 до 15 где-то процентов в год, вы можете умножать свои ДОТы. Что это означает? К примеру, вы 1000 ДОТ купили, накопили за какое-то время или постоянно докидываете в стейкинг. Из 1000 ДОТ за год вы получите там, 150 монет. Таким образом, вы увеличиваете количество своих монет. А цена ДОТ... Тем самым за год, там, за два, неважно, если подрастает и вы видите, что она сейчас приемлема для продажи, вы вытягиваете стейкинга и продаете на этом дополнительно зарабатываете. Либо те монеты, которые как пассивный доход увеличиваются да, от стейкинга, приумножаете вы их можете по дороге продавать, таким образом минимально иметь тоже пассивный доход. Так вот, всю эту историю мы сейчас сделаем с родного кошелька, по правильному, с Polkadot.js. И это буду делать тоже впервые с вами, потому что есть запрос. И плюс я тоже таким образом уже буду знать, как это делать и подготавливаться. Буду, к примеру, когда будет медвежий рынок, я буду набирать потихонечку DOT и отправлять половину средств сюда в стайкинг монеты, а половину, как я уже говорил, я участвую тоже с этого кошелька в парачейнах на Polkadot. У меня есть куча видео на канале, поэтому можете посмотреть. Давайте вот сразу перейдем. Есть биржа ОКЕКС. Все спотовые покупки я делаю здесь. И прям кто вообще не знает, вот так новичок. Вы нажимаете «Мои активы». Про эту биржу тоже у меня есть много видео. Пополняйте Банал, баланс э, в USDT. Идете э, «Мои торги», «Базовая торговля». Вот здесь обязательно у вас должен быть спот. Выбираете «Монетка DOT. И, к примеру, сразу купить. У вас есть доллары по маркету. Там будет у вас 100 долларов, 1000 долларов, 10 тысяч долларов. Не знаю. По маркету выбираете 100% и нажимаете «Купить». У меня уже есть э, купленные доты. Поэтому нам осталось только нажать кнопочку «Вывести». Я нажимаю «Вывести». Выбираю здесь обратно же свои доты. Выбираем обязательно сеть, полкодотовская должна быть, и нажимаем «Продолжить». Где мне взять кошелек, куда мне переводить DOT? Кошелек, естественно, мы копируем вот здесь, нажать одну кнопочку с кошелька Polkadot js Это родной, правильный кошелек. Если вы не знаете, как им пользоваться, как его установить, я не буду сейчас это объяснять, чтобы не затягивать видео, потому что у меня есть отдельное видео. Вот справа вверху ссылочка и также под видео в описании. Посмотрите обязательно, там нет ничего сложного. Итак, скопируйте и вставляйте сюда адрес. У меня уже кошелек здесь вставлен. И давайте я выведу тут ну вот, две монетки DOT. Все для эксперимента, для видео, чтобы вы понимали, как это работает от начала пути и до конца. Здесь нам нужно выбрать, с какого, с какого аккаунта. да? У меня на трейдинговом аккаунте, видите, 25 монеток DOT. Я выбираю там две монетки, комиссия 008 DOT. Почему я еще использую OKEX? Потому что на вывод здесь комиссии в ряды меньше, чем на том же Binance. И нажимаю «Продолжить». Вы там введете все свои пароли, у меня уже этот адрес он проверен, поэтому у меня сразу ну, просто идет отправка и все. Итак, пока идут наши доты на кошелек, сейчас с вами я вам покажу, как можно стейкать монеты на бирже OKEX или Binance. Кто не хочет заморачиваться с да, там кошельком родным, но имейте в виду, что вы берете на себя ну, определенно свои риски, вдруг что-то с биржей случится, вы же понимаете, с вашими дотами тоже будет все плохо. Поэтому на сильно длительный срок я не рекомендую здесь делать, а там на месяц, на два можете в принципе попробовать поиграться. Э, так вот, на бирже Ocox вам нужно нажать, я тоже кстати снимал видео, есть там у меня на канале, нажать пассивный доход. Вот видите, OKEx Earn. Здесь найти полка ДОТ. И здесь самый высокий процент, ну, который я видел на биржах. 17.49, если вы выберете и поставите на 90 дней. Видите, у меня доступно 23 ДОТа. Если нажму подписаться, я выберу там 23 да, максимально. И здесь у меня пишут примерные проценты, сколько в день мне будет капать ДОТа. Здесь расписаны правила, когда будет вывод. В общем, нажимаете «Подписаться» и ставите на «Стейкинг». То есть здесь это все абсолютно просто. Все, у вас доты будут стейкаться, и в конце периода вы заберете и свои доты, и проценты, которые вам накапают. Все то же самое на бирже Binance. Заходите, вот раздел «Earn», нажимаете «Стейкинг». Здесь сразу прописываете, чтобы долго не искать дот. Вот он. И здесь тоже, видите, у нас 11% годовых процент поменьше. А, если 60 дней 14, если 90, 16. 16,62. А на OKX 17,49. Все равно на OKX больше, чем на Binance. Тоже нажимаете проверить, если у вас есть доты, нажимаете поставить и все. То есть это делается на биржах в 3 клика, да. Но. Естественно, это не очень правильно и не очень безопасно. Здесь в разделе «Фак» рекомендую почитать условия да, стейкинга, какие правила. Вот, К примеру, если я заберу свои токены раньше, как рассчитываются проценты. Да, вы можете сразу отстейкать, когда вы захотите досрочно. Э, ту сумму, которую вы ставили, свою, вы не потеряете, но вознаграждение за стейкинг, проценты – они будут вычтены из вас. Поэтому здесь вот если поставил на 90 дней, то уже рекомендую 90 дней и держать. Все, давайте лететь на наш кошелек. Пришли ли наши доты или нет. Давайте обновим. У меня был 1.25. Да, уже 3.26, видите. Есть доты, пришли наши два. Здесь минимально в стейкинг можно закинуть один дот. Поэтому я просто для понимания, как это работает, сейчас с вами проверим. Потому что сейчас я еще не готов отправлять стейкинг, я все-таки жду, когда будет медвежий рынок, когда дот будет где-то на своем дне, там я буду набирать позиции и 50% стейкинг, 50% на парачейне. Итак, мы находимся в основном аккаунте, нам нужно нажать Network, нажать «Стейкинг» и здесь нам нужно найти валидаторов, которых мы будем номинировать. Да? которым будем отправлять свои монеты и получать вознаграждение. Сразу вам стоит обратить внимание и выбрать валидаторов с самой ну, низкой комиссией. Но при этом, чтобы здесь напротив каждого была зеленая вот такая, рекомендую, галочка. Видите, да? Вот те, где серые, где нет галочек, я не рекомендую вообще рассматривать. Смотрите, они берут комиссии вообще процентов. То есть вы положили свои доты, и вы нифига не получите. Я вообще не понимаю, кто выбирает такие варианты, то есть это. Ну вы же понимаете, они не есть приемлемые. Я так понимаю, это могут быть кошельки бирж, которые просто свои проценты отдают на биржах. Ну или что-то в этом роде, потому что для меня вот эта комиссия, она, ну как бы, неприемлема и непонятна. Итак, давайте выберем валидатора более-менее хорошего. Так, ну давайте смотрите, вот берет комиссию 1%, да, всего лишь есть галочка, можете нажать на него, посмотреть, какой у него баланс, сколько заблокировано, сколько передаваемо, зарезервировано, депонировано. Все, подходит нам Polkadot Pro. Вот здесь нажимаем копировать этого валидатора. Все, ребят, когда мы выбрали валидатора, нам нужно найти вернее зайти в функции аккаунта и нажать сюда Номинатор. Дальше у Вас выкидывает баланс кошелька. Видите. С кошелька, с которого мы будем пополнять, также вы можете изменить, если у вас на другом там кошельке лежат доты ваши. Дальше, если здесь стоит значение дот, то мы отправляем с вами целый дот, да, там 10 дот, 20 дот, 300 дот. Если мы поставим мили, вот, то мы с вами можем через точку отправлять, то есть 35 дот, то есть в таком ключе здесь мы видим время привязки у нас пишет, на 28 дней это означает, что через 28 дней вы можете забрать свои доты со стейкинга, ну со своими процентами либо же просто они дальше будут стейкаться и вы будете получать проценты здесь в самом последнем меню рекомендую выбрать здесь вот последний, да, и выбрать адрес, на который вы хотите получать проценты допустим, вы с одного адреса стейкаете а на другой хотите получать проценты ну, я все же выбрал бы Адрес вот этот, с которого делаю стайкинг, туда пусть бы и приходили. И здесь, к сожалению, видите, видео, скорее всего, выйдет немножко неполноценным. Я не знал, что, даже не знаю, когда они увеличили лимит, минимальный взнос в стейкинг 120 дот, ребят. Видите, у меня на счету только 22 Поэтому давайте попробуем немножко перехитрить систему. Поставим 120, вот, чтобы мы могли нажать кнопочку «Следующий». Я думаю, вы уже поймете, как там дальше действовать. Вот, еще раз повторюсь, я просто не планирую сейчас стейкинг закидывать. Я сейчас участвую в парачейнах. И когда будет приблизительное дно, приемлемая цена, буду я, конечно, в канале освещать по монете DOT, там я уже буду набирать по хорошим ценам и отправлять уже в стейкинг. Поэтому если у вас доты лежат давно или у вас есть просто определенная сумма и возможности от 120 дот закинуть, то вот вы ставите 120, как и я, нажимаете следующий. И здесь вам нужно добавить опять же вот этих э, номинаторов. Вы можете фильтровать по адресу или аккаунту. Мы вставляем адрес, который мы скопировали. Вот он у нас подтянулся. Видите, полка дот. про, помните, мы выбирали. И нажимаете на него и переносите сюда. И здесь вы уже сможете нажать кнопочку «Депонировать» и «Номинировать». Смотрите, сюда вы можете добавить, по-моему, до 16 валидаторов. Зачем это нужно? Чем больше валидаторов, тем чаще выплаты и проценты, ну насколько я это понимаю, вы сможете э, получать на свой кошелек. Ну и тем более это менее безопасно, вдруг там, не дай бог, какой-то валидатор, ну, будет, как его называют, плохой, да, там, он сюда зашел с целью там кого-то обокрасть. Поэтому, если вы добавите 10 или 16 таким же путем, копируя адрес и выбирая, естественно, ну, с галочкой хороших, то у вас, непременно, я думаю, вообще с этим проблем не будет. Ну и нажимаете депонировать, оно, наверное, не даст мне. Ага, еще раз перекинула, ну, если все правильно. Вы соглашаетесь, нажимаете подписать и отправить транзакцию. Дальше, когда это все сделаете, здесь через время у вас все активируется. И вот здесь в разделе появится тут троеточие, где вы сможете выбирать и самостоятельно, к примеру, докидывать дот, снимать со стейкинга, забирать проценты, менять кошелек, на который вы хотите отправить. То есть здесь, я думаю, уже почитаете, разберетесь. Но, к сожалению, видите, видео чуть-чуть неполноценно получилось, потому что я не знал, что надо от 120 монет закидывать сюда на стейкинг. Я думаю, сам путь... Вам понятен, ясен, докидывайте не одного, а как минимум там 10 валидаторов, подписывайте транзакции, ну и здесь уже полностью контролируйте свой стейкинг. Надеюсь, видео было полезным, хоть и неполноценным, извиняюсь еще раз. Если это так, пишите об этом в комментарии, поддержите лайком, не забывайте подписываться на YouTube канал, а на этом у меня все, друзья. Всем вам желаю удачи, всем профита, всем пока.